Всем привет, и с вами Макс. Да, это тот персонаж. И также у нас еще и Джин. Скажите, как же их выбить? Просто вот так вот. Собирайте сундучки и открывайте. Вот это да, мифически. Мне пока что нету легендарок. Посмотрим, как мы это все выбьем. Хотелось бы одиночным сыграть. Посмотреть. И вообще первый раз. ее Я... беру. Она же ее, да? Перепутаем, вот и все. У нее, кстати, 4. Неплохо заряда. Ждем. Ждем. Потому что пойдет за... Мной. Ну ладненько, 250. Вроде бы по банкам слабенький. Но это же игра такая вот. Для начинающих. Вот, тоже Макс есть. Ух ты. У меня одни. Получай. Получай. У них с Максом юда. Мясенько. Ну, О, не сила еще интернет лагает, ой, -мо. ну, плюс два баночки он подкреплением как Джин и все в этом духе ну, нормально, лучше играть не одиночную игру, а с кем-то да давайте-ка, о, кстати я хочу понять, а почему у меня ушели уменьшились кубки ну да, конечно, нам дали нам призы, за это вот коины при их добыть звездочки. очки Вся в этом духе. Это не суть речи. Вот берем Максом. Мы хотим его протестить. Где? Вот скорость и гонка, он же быстрый, да, Значит, будет все хорошо. Давайте попробуем. Первую игру сыграли. Получили два 2. Кубкатер получим 8, будет 10. Будет вообще офигенно. Клацаемся. Бам! Электричество. Бам! Бам! Дайте мне. Мяч. блин мне что-то. Предлагает, так нечестно я... У нас такое никогда Пока что не было Что за ускорение Ускорение Поехали Блин Дайте мячик Вот это я быстро стал Блин Ну почему я не успел Я просто не успел Я не знаю Что такая скорость действует На 15 секунд вроде был Я не смотрел Просто начал играть Но потом посмотрим Когда я перезаряжусь Тогда буду забирать мячик Да Вот именно вот так вот Давай, давай. Мне нужно еще пособирать. Спасибо большое. Только нужно пособирать хпшки еще. Дополнительных. Макс, Макс уже идет. Спасибо большое. поехали. Вот кто мне дал Вот Спасибо большое. Я вообще не знал, что мячка можно увеличивать. Ну я знал, конечно. Ну, нужно подкрепиться для начала. Я же Макс, это такой слабенький игрок. Подождите, пожалуйста. Ну я хочу протестить, емак-нин, что со мной не так. Блин, давай не спите, давайте в давай-давай-давай-давай-давай, все, все, все, нужно подкрепиться здоровью, мне бы регенерацию, эх, отжалко. жалко. Давайте стреляем, бам, да блин, не убивайте меня, ну и всё испортим, вообще игроки, отстой, просто отстой. Ну что там, получили, да, 8 кубков, 10, второй ранг, вообще офигенно, мне 22, а то второй. Ну ладенько, умножения еще увеличились за эти вот, наверное, пару месяцев собираем и кстати можно еще пооткрывать ну для начала хотелось бы протестить дайте протестировать и также подписывайтесь на канал у нас есть еще видеоролики а тоже макс вот это удивили меня ну что ж делать биби не спим пожалуйста биби не спи не спи не спи пожалуйста хим я вообще не умею играть макса он такой быстрый бам ну да рискован человек макс риск да подходит блин ну, что за подвох кто он прячется, бо... боится нас всех. Конечно, Макса мало ХП, как я понял, да. 3500 пять как... кстати. А у него мало ХП. Ясненько, дайте мне подкрепить сначала, да. И потом я уже буду стрелять. На забирай, Макс. А у тебя скорость, так нечестно. Такое ощущение офигеном. Ну блин, дизлайк поставлю. Я так и знал. Я так хотел сделать. Ну блин, ну дайте мне шанс. Ну все, все, сейчас возьмем. У меня вроде бы она есть. Блин, не хватает. Дайте врага. пасе большое. Да, все нормально, уже подкопился. Дайте мячик мячик мячик дайте. Биби, что ты делаешь? Дай мне мяч. О, знаю. Бежим. Бежим, бежим, бежим, бежим. -хо, хо Катимся. Блин, все тут подготовились. Ах, вы такие, ах, вы такие хитрые. Он тоже ма... использует скорость. Вот если бы не скорость, я бы уже закинул гол, Это было вообще офигенно. Ну все, я с тобой не гружу. <клёх> <клёх> На хитренький, хитренький, дал мяч дрому. Кик, ты у нас достал уже. Держись, би, держись! Ты же нас э, тащир по всей игре. Давай, би, продефа. Ты же дефаешься. Очень даже классно, как хоккей какой там? Ждем, ждем Макса. Вот, он, давайте Макса убивать, потому что он такой бам энергичный. Нужно его поубивать первым. Ну что, давай не пас, опас, давай не пас, идем, Макс тоже готов тут. Ждет, ждет, нам мяч когда дадут. Вот хитренький, вот хитренький. Получай на смерть, да? Блин, ну не хитрые, дайте мяч. Ну, конечно, мы это сделали, да? показали но не до конца Не забирают мячик так мы не интересно давай мячик забираем скорость погнали блин тут тоже макс да встал ты на вас макс ненавижу его просто ненавижу он с нами играет так вообще беспредел не только не мы только не мы облокируем атаку на тебе, держи Макс. блин ну что он сказать ⁇ -мо ⁇ он промахнулся макс промахнулся вот это удивили мне 8 кубков еще плюс ух ты офигенно ну что ж да хватит друзья. вот так вот значит смотрите ка если наберем очень много лайков то я открываю сундучки вот так вот я вот так вот потому что мы проиграли так машине было неинтересно нечестно всем пока